Друзья, привет, Сами я, Мистер Интересный, и сегодня я все-таки хочу поотвечать на некоторые вопросы, особенно вопросы, где же я был, ну, почти месяц, потому что, ну, возможно, не всех интересует, возможно, некоторых, но... Так как я пока что вот то, что вышел с отдыха, не решил, что пока что самое первое после отдыха, выше выхождений из отдыха надо снять. Но я решил просто записать разговор, на которые ну, поставить точку на том, что где же я был. Ну так вот, где же я был все, ну, это время, которое. Ну, как бы вот эти 20 с чем-то там в чертом дней. Некоторые, может быть, знают, многие не знают, но, как вы знаете, я ушел примерно, ну, отключился от сети, ютубовской, назовем это так, когда, по-моему, у нас закончились зимние каникулы. Не закончится, по-моему, если мне память не изменяет. Я даже, давайте я вам точно скажу дату. 10 января, 10 января я пошел уже в школу, в школу, да... И после этого, ну, перестали, наверное, выходить видео. Вообще не проводились стримы за это время, вот за эти три недели, пока меня не было, проведено было только два, по-моему, стрима, ну, два-три стрима максимум, не больше. Поэтому давайте я вам расскажу, где же я был, что же я делал, чтобы, ну, может быть, у некоторых было, может быть, когда-нибудь у кого-то сплыло бы это в памяти, или кто-то задавался этим вопросом. Все это время я вообще, если честно сказать, ленился записать что-то, потому что по факту записать-то это легко. А вот времени смонтировать вот это тоже то, что ты записал, остается меньше, несколько раз. То есть, то есть смотреть, смонтировать любое видео, например, даже возьмем интервью, это минимум. Минимум ⁇ это просто нарезка. Это сначала, не будем говорить, что это вот эта музыка, это я не считаю, потому что музыка, я думаю, я сразу же говорю, музыку там вообще не меняю. Там, то есть, беру один исходник, да, какой-нибудь музыки, и просто оно там вот так играет, а мне все равно, я не делаю ничего с ней. Потому что в интервью музыку еще подгонять, ну это чок-то. есть, минимум, просто нарезка обычная, без подбора этих, например, вставок каких-нибудь, да, поиска вот картины, которая нужна, да, например, вот я расскажу где-нибудь про прошу например ну например просто представил со мной интервью и расскажу я про про про про ну вот начало нашего сервера дир просто возьмем да и начну что ну на монтаже я вставлю те или иные картинки но их надо сначала бы найти Правильно? Вот э, поиск картинки занимает больше времени. Потом поиск какой-нибудь вставки нужной, которая нам нужна, да? Также это какое-то время. Минут 5-10 и лишнее, но это тоже время. И то есть вот, э, и каждый сейчас вот новое интервью, если смотреть, и каждый наговаривает примерно по полтора часа материала. Меньше всех наговорил, по-моему, Денчик. Ему огромное спасибо за это, потому что он наговорил на полчаса. Полчаса и бошенные вышли. У всех... Конечно, я сразу говорю, все говорят на полтора часа, у всех выходит на... Ну, может на минут 15, может быть меньше. Потому что, ну, поймите, честно, у меня, если по факту сказать, я просто уже устаю монтировать до конца это. Просто вырезаю. Кинчаюсь, потому что большинство частей есть просто... А, ну там какая-то, ну, просто размусоливание одного и того же вопроса. А если хочешь, например, чтобы это вышло быстрее, ну, это... Ну, вы поняли. Короче, вы поняли, что... Я имею в виду. Дальше. Ну, значит, сразу же говорю, интервью не заканчиваются, они будут продолжать, они будут выходить вот как раз в этом месяце уже минимум два-три, два, наверное, интервью выйдет. Я очень надеюсь, что я запишу их. И, ну, как бы, короче, суть такова, я немного, если сказать, по факту ленился просто. Будем говорить по факту, я просто ленился, мне было лень встать, зайти записать все кто мне предлагал там например мелопа записать с ними видео 7 будем записывать у меня сейчас скажу, если по факту не знаю честно правильно это будет это сделают или не сделают. возможно у меня ну, школа сделает что мы будем очень долгое время отдыхать возможно и если это сделается то тогда ну, не так, что сразу говорю, это не 10 лет я буду отдыхать. Это, ну, по-моему, неделя нам дадут еще отдыха. Поэтому, если это сделать, то тогда я на этой неделе все быстренько сделаем И, ну, короче, и выйдет очень много контента. Мы запишем сразу же какой-нибудь из дней. Извините, выйдет такая куча сразу же. Дальше, сразу же скажу, есть много вопросов... Насчет стримов. Стримы будут выходить, вы самое главное смотрите. Потому что большинство людей просто, если посмотреть сейчас, стримы в это уже с этого года. Нет, даже не с этого, наверное, с прошлого года, с декабря, конца декабря, в чем прикол. Если их взглянуть, то там вообще, там вообще жопа, если по факту сказать. Просто все вот так падает. То есть сначала, если было 10, например, зрителей, то сейчас максимум будет 6. И то. 6 был, 10 могло быть постоянка, 6 было всегда постоянка, это 100%. Сейчас максимум постоянка 3. Поэтому стримы упали, значит, либо мы также должны возвращать стримы. Особенно людям в э Дискорде, которые сидят все еще у меня, э интересуются, где же стримы, там, да, что-нибудь такое. Когда стримы особенно пишут, люди вас будут блокировать. Честно, простите, я вас буду блокировать, ну, не блокировать, а мусить за эти слова. Когда стрим? Когда стрим? Когда будет, если по факту сказать. Когда будет, тогда будет. Почему я должен под вас подстраиваться? Большинство стримов все равно никогда не переносится просто так. То есть я не могу просто прийти домой и сказать, ай, мне лень, не хочу. Ну, как бы. За полгода вот эти ближайшие точно этого не было. Вот ни разу летом, возможно, было когда-то, что я пришел, мне лень, все болит. Голову напекло Возможно летом было Вот сейчас точно не было такого Я еще ни разу просто так не сносил стрим Потому что максимум всегда причина Это ДЗ ДЗ задают много Поэтому выполняем И так Поэтому я всегда буду стараться делать стримы Когда есть возможность потому что теперь я заранее скажу Я могу стримить когда угодно У меня есть и как вы знаете и Twitch канал Поэтому я могу и там Если кто-то хочет можете там Короче, мы будем пытаться восстанавливать Здесь везде опять актив продолжать. Снимать какие-нибудь видосы, возможно, ну, насчет сериала не, оби... ну, не обещаю, но, возможно, мы когда-нибудь его все-таки начнем снимать. Ладно, друзья, спасибо, надеюсь, я, что посмотрели. Следующее видео, если все хорошо идет, то следующее видео выходит для вас интервью. Я его сделаю, то есть мы примерно либо пятого, или шестого, если я договорюсь с Челиком, снимем его. И для вас со скоростью света я реально смонтирую и выпущу. То есть, возможно, даже на следующий день сразу же. То есть, например, если мы шестого снимем, то у вас либо край утра восьмого, оно выйдет. Ладно, друзья, спасибо всем, кто посмотрел. Обязательно, если хотите попадать на стримы, на съемки видео, заходите в мой дискорд. Всем удачи, всем пока.